Итак, в общем, наш байк не захотела принимать арены, и поэтому Жестко. мы его просто переделаем сейчас. Под наш замечательный аренный комплекс? Uh -huh. Битва на арене. Так. Какой Апокалипсис. Какой ты выберешь? Да смотри, там есть, думаешь, в принципе, или, поинтереснее, или, даже наверное, Или тюнинг. Кошмар, который зеленый, белый. Ну, я даже не знаю, что тебе понравится. Там, в принципе, просто тюнинг немного разный, но Фантастика, в общем и целом. Белый. В общем и целом там навесить можно целую кучу всего разного. Угу. Mm -hmm. Давай, апокалипсис. Давай. Вы уверены? Подтвердить. Ну да, сколько там? Миллион триста? Опа. Стоит. Тебя, Ух ты, ее. Тебя выгнали? Да, меня выгнали, я теперь <говорит> даже сесть к тебе не могу, потому что это одноместное. Прикольно. Фигня, зато могу посмотреть на тебя. Так, тормоза у нас остались. Чё, рывок. Да. 200 тысяч добавился рывок у нас. Это, кстати, стопроцентный. Есть еще тут 20, 60... А там боковой еще рывок есть? Подожди, а что за прикол? Рывок 60% стоит 230 тысяч. Рывок 100% 200 тысяч. Что? А он у тебя закрытый рывок? 100% открытый? Вот, поэтому он стоит дешево. Жестко. Кузов. Я Шипы. тебе могу сказать, что рывок стопроцентный стоит закрытый 400 тысяч. Жесть. И я на свою импалу потратил дополнительно миллиона четыре, чтобы прокачать ее. Офигеть. Лезвие вращающиеся. Доп-урон. Пожалуйста. плиты Легкая броня. Ох, жесть какая. Ставь самую тяжелую. Сильная. И тяжелая. Тебе урон идет? Да нет. Нет? Но звуки такие, как будто мне уже mm -hmm. отрубили. Ноги. Слушай, от брони смотри тоже Кстати, это... броню заднюю ставь обязательно. тебе и... настреляют. Да, да, да, да, да. Это все это дело. Изменяется внешний вид, не просто так это все. 300 кусков взяли. Да, это все не просто так, это действительно помогает. Двигатель остается. Хоть Сокол... как-то тебя защитить. Фары. А чё с фарами? Ну, да. Фары у нас стандартные стали. Ну, ну да. что ж, возвращаем фиолетовые. Ну да. Одна единственная фиолетовая фара. 50... Где вторую посеял? 55 тысяч. Так. Раскраска. Наполовину ржавая стоит. Слегка под подрзавевся. Ржавая, как моя машина. И воин арены Собственно Особо каких-то прямо изменений то Мы и не видим Слушай, конечно, забавно, что вот такие звуки Слышишь? Пипец Так, оставим наполовину ржавым Слушай, смотри А переднее-то это Колесо, я вижу, что оно уже изменено Да, оно Жесть Ну, тут получается все по запчастям требовалось для режима пункт название есть дать название транспортного средства разрешенного мастерской да ну пускай убийца так я пока тебя покину а знаешь что я хочу тебе сделать просто я тебе покажу что такое это обновление Понял, да? Просто этим можно брать и обмазывать. Так, окраска. Основной цвет... Я потратил 3000. Да. А чё? А ч ⁇ Цвет вообще не особо тут. Я так понял. На ржавом байке-то. Да-да-да-да-да. Лучше какие-то яркие ставь. Я думаю, может его тогда вообще не трогать, оставить таким. Вот. Светлый вам быть светлым. Ярко-пурпурный. Фиолетовый. Блин. Ладно, пусть будет пурпурный, который мы нифига не увидим. Так. Не, И... ну почему видно? Ну видно, но не особо. Так. Трансмиссия осталась Турбонадув остался Вертикальный прыжок Плюс 100 Плюс 60 И плюс 20 420 тысяч Вертикальный прыжочек стоит у нас Колесики Ну, понятное дело Они у нас у остались У тебя там все нормально? Да Ничего? Не смущает? Ты кол пьешь ты видел с другой стороны, что у тебя творится? Нет, все нормально. То есть у тебя вот... Ни мусора, ничего нету. Ни хрена. У меня тут уже просто свиноферма как ух ⁇⁇ Миниганчик. Почти три соточки. Так, ну все-таки я думаю, знаешь, что надо в окраску зайти, посмотреть. Нет, не дают. Подожди, а почему? Хром. Хром? Нет. Значит, раскраска. Подожди. О, о, смотри, мы можем сделать все-таки. Видишь? Да-да-да, угу. вижу. Если мы уберем ржавчину, то мы сможем его неплохо так покрасить. Ну да. Давай уберем. Да конечно. Нафига фига нужно ржавчину. Так -то? вот у тебя сзади щиток все равно весь ржавый. И цепи да. на колесах все ржавые. Ну что ж будет, значит, такой бойк? Поехали. С большой буквы О. Ну а что, поехали. Я теперь же не могу никуда ехать. Ну и выпало нам со стезанецки крушила май 2. Теоретически, в Круши Ломай можно победить, первым пройдя нужное число кругов. Впрочем, такого еще не бывало. Ведь альтернатива пересечь финишную черту в гордом одиночестве, оставив за спиной груды обугленного металлолома. Как говорится, если все живы, гонка не удалась. Давайте посмотрим, так ли это или не так. You, Jack, uh, uh, у нас выбор here, транспорта и выбираем убийцу покрышек. Именно так мы его назвали. Именно так, да. Смотри-ка, мы можем перекрасить его тут. Да, Поставить да. свой цвет или предыдущий. Можем воткнуть броню. То есть, если да вы можем... купили ну, кстати... несколько бронек, то можно здесь их выбирать. Да. Как и можно тюнинговать ее прямо на месте, прямо в матче. Прикольненько. И одежды мы можем гонщика менять. Ну, это как обычно уж. Да. О, смотри, обычно. Рейнджер, не, ну, мне, реально, мне реально понравилось то, что тут можно полностью свою... Ну, не полностью, но в каком-то виде свою машину перетюнинговать прямо в лобби. То есть ты выставляешь себе определенные настройки и можешь купить эти улучшения сразу. Прикольно. Угу. Ну что, погнали. Груши и ломай 2. Очень дико будет сейчас. Так. Ух-ух-ух-ух. Надеюсь, мне ну что, поможет. Гроня поможет. Погнали. Да. Готовность номер один. Полетели Чтобы ускорение, звука. нажмите X. Подпрыгнуть. О, yeah. У меня У тебя есть ускорение? У меня... О, я ускорился. Вообще, да. Есть. Лично. <соспорядок> я встретился с фигней. а я тебя толкаю, ага. да? Я там с одной фигней встретился. О, тут парень. Мы его уже на круг обогнали. Ох, Круто. Ну, первый жестко, гонщик жестко, вообще жестко улетел, конечно же. Он просто, наверное, по откату ускорения юзает, и уже не первый раз здесь. О, личный рекорд. Я бью рекорды. Ура! А я тем временем просто на импальне своей ничего не могу Нифига себе. Там какие-то ловушки ставят. Обалдеть. Блин. С каждым кругом все больше и больше ловушек появляется. Да жесть вообще. Обалдеть Ой -ой, я еще Ты, попался. Постоянно. Ты попался Ты ага. попался Пятый из десяти кругов Уже пятый у тебя? Ага. Жесть При этом я на третьем Третьем месте Охрененно у меня и... Тут бомбочки уже поставили Ой-ой-ой ага. Как жестко сейчас будет все так, бомбы надо бежать какой какой-то пипец ой я еще могу стрелять тут еще о парниша попал на бомбу просто я балдею тут еще можно этот не доехать ну да тут можно конкретно прям не доехать Обалдеть, как эти штуки меня подбивают, поджаривают. о, -о, -о Привет. Тут Пока. еще штука, которая выкидывает. Так, девятый. А что, парень уже, походу, доехал. Оу, жестко. Тебя долбанули? Да нет, а -а -а. Мы долбанули, как меня не долбанули, Меня подпрыгнул. Жесть! Но хпшечки у моей тачки почти таки не осталось. Меня платформа жестко выкинула. Давай, давай, поехали. А да что, что тебе? Все, 10 из 10 последний круг, похоже. Оу, меня рвануло. Ну ты даешь. Ну на мотоцикле проще объезжать все эти ловушки. Mm -mm. Намного проще.